Добрый день, друзья! С вами адвокат Дмитрий Бузанов. Сегодня поговорим об изменениях в Уголовно-профессуальный кодекс. Уже вступили в действие эти изменения. Вот. И ну, они, конечно же, противоречат Конституции, как обычно. Вот. Почему? Потому что продиктованы они необходимостью да, предотвращения преступлений в условиях военного положения. Ну, это так вот законодательно говорить, да. Но они вот противоречат Конституции даже в этой части. Сейчас коротко об этих изменениях. Все уже о них рассказали. Вот Вступили в силу они 5 мая 22 -го года. Долго обговаривались. Если мы посмотрим карточку законопроекта, Одна редакция, вторая, заключение, выводы, там всякие предложения, замечания и так далее. Но все равно нашим законодателям, депутатам ну, это ничего не мешает. И вот называется этот законопроект, назывался сейчас закон, да, о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно... Усовершенствования порядка осуществления уголовного производства в условиях военного положения. Ну, такое вот. Усовершенствовали каким образом. Коротко, не буду все вам зачитывать, оставлю ссылки. Кому интересно, почитайте полностью. Нюансы есть. Тем, кто это ну, защитникам, адвокатом рассказывать это не надо, они сами почитают. А вот для, скажем так, для общего обозрения на основных моментах. С вами остановимся. Это вот то, что э, при проведении обыска или осмотра жилья и, или другого владения лица, обыска лица, то есть вас не, непосредственно, человека, да. Э, если привлечение понятых э, является объективно невозможным, ну, наверное, в комендантский час, наверное, вот невозможно да, привлечь понятых. Почему? ночь или там период как объективно, что это нет людей вот. или связано с потенциально не, ну, опасностью для их жизни то есть, допустим, во время воздушной тревоги или ну, такие вот, да, какие у нас моменты во время военного положения воздушная тревога и комендантский час объективные вот Будут ли их злоупотреблять этим и какие объективные причины будут называть э, следователи, прокуроры и так далее, когда это дело уже будет рассматриваться в суде, что было объективной причиной для того, чтобы не привлекать э, понятых. Конечно, им будет проще это все э, обосновывать, если они будут проводить это среди ночи. Почему? Потому что ночь и, кстати, в ночное время тоже разрешено будет это делать. Вот. но один такой нюанс что эти все следственные разыскные действия проводятся без привлечения понятых но в таком случае ход и результаты проведения обыска или осмотра жилья или другого владения лица в обязательном порядке фиксироваться должны доступными техническими средствами путем осуществления беспрерывной видеозаписи. Может быть это спасет. Почему? Потому что в, ну, в большинстве своем случаев, да, эти понятые, они были как статисты, их часто привозили с собой, правоохранительные органы, и видеозапись иногда не проводили. То тут э, видеозапись обязательная. Вот. Поэтому, как бы, плюс на минус, да. Посмотрим, как будет применяться. Что еще? Еще здесь э, таким моментом, что конкретно противоречит Конституции прямо, сейчас я расскажу где и как это все нарушается, это срок задержания лица без определения следственного судьи суд, суда или постановления руководителя органа прокуратуры на время действия военного положения не может превышать 216 часов с момента задержания который определяется согласно требованиям статьи 209 этого кодекса. То есть 216 часов против 72, которые были ранее, и они установлены Конституцией статьей 29, сейчас во время военного положения может быть 216 часов. Если поделить на 24, это 9 суток. Вот, 9 суток. И э, все это может быть, э, ну, смотрите, как, э, поддержали, отпустили, все. То есть это будет считаться законным, согласно этого закона, но не конституционным. Вот, имейте это в виду. Почему? Потому что согласно Конституции, часть э, третья... Э, Конституции написано, что в случае необходимости предостеречь, преступлению, его прекратить уполномоченные законом органы, уполномоченные законом органы могут применять содержание лица под стражей, как временную меру обоснованную Обоснование которой На протяжении 72 часов Может быть проверено судом Не может, от а должна быть проверена судом И, ну, как правило, у нас задержали человека Через какое-то время, как правило, там в течение суток-полтора Доставили в суд суд Следственный судья говорит, да, разрешаю И отправили, задержание было необходимым и отправляем, допустим, там В СИЗО Или достаточно, допустим, домашнего ареста Вот такая вот процедура происходила Выбирали меру обеспечения Уголовного Досудебного производства Вот И все, человек там в СИЗО Находился на законных основаниях То теперь Тут, если вот, допустим В этой статье, части Конституции Написано Задержанное лицо освобождается немедленно, если на протяжении 72 часов с момента задержания не вручено ему мотивированное решение суда о содержании его под стражей. Теперь этот срок аж до 9 суток. И вот смотрим статью 64. Почему я говорю, что это незаконно даже в условиях военного положения? Почему? Потому что статья 64 Конституции Украины пишут, вот часть вторая, что не могут быть ограничены права и свободы, предусмотрены статьями. Перечень статей, в том числе 29-я статья. И тут, ну, если хотите, можете почитать официальное толкование статьи 64 Поэтому это будет, как сказать, законно с точки зрения положений Уголовного процессуального кодекса, но не конституционно. Такие вот имеем дела. Вот. А если вам нужна будет консультация, моя как адвоката в уголовном производстве, вы можете обращаться в частном порядке. Контакты я указываю в описании к видео, но такие консультации платные. Если вам нужна бесплатная правовая помощь, ну не правовая помощь, скажем так, а бесплатный какой-то совет, пишите в комментариях под видео. Я на все комментарии отвечаю в течение суток. Всего вам хорошего. Спасибо, что подписываетесь. Думаю, буду, ну, думаю, что было такое видео вам полезно.